Меня зовут Петухов Денис, я руководитель компании Базис. Самое ценное на данном тренинге было то, что Екатерина объяснила и дала конкретные инструменты для того, чтобы понять, что любая ситуация в жизни и в бизнесе может быть, расценена с и с положительной стороны, в том числе. Я сам человек очень неэмоциональный. Екатерина показала такие техники и приемы для того, чтобы выплескивать свои эмоции, но не, там, не на близких, не на окружающих или не на своих сотрудников, а вот там у себя где-то тихонько. Но тем не менее давать им выход наружу, а не переживать в себе внутри. Большое спасибо.